всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео расскажу увидел такую интересную новость по проекту asset в общем что у нас у нас тут получается не будет делать розыгрыш в розыгрыше у нас получается будет 50 победителей и скажем так награда пять тысяч монет то есть примерно пять тысяч долларов будет поделена на 50 скажем так победителей то есть, в среднем это, поскольку по 110 монет на человека будет выходить. Ну, если по текущему курсу перевести, то плюс-минус где-то около сотни будет зеленки. В общем, информация такая интересная. Ну, сразу говорю, конкурс это не я провожу. Это они здесь сами замутили, даже сайтик сделали. То есть, здесь вписываем свой email, фу, email, свой адрес, здесь свой email, типа там оттверждаем регистрацию и в общем результаты тут будут он 27 числа так что в принципе интересненько посмотреть можно поучаствовать можно и многие мне еще говорили откуда типа я беру цену то есть откуда я знаю сколько будут стоить монеты потому что вот она просто-напросто написано идет пресейл продаются мастерноды на мастер ноду на 1000 монет я уже как бы не раз говорил в видео то есть сколько стоит монета но тем не менее не знаю как-то некоторые не замечали этого либо не слышали то есть одна монета получается сейчас ну я не знаю как у них присела по уровням будет получается 75 центов за одну монету кто его знает в общем если вдруг у кого будет желание ноду себе купить то это 750 баксов за ноду я покажу потом как я свою ноду активирую. Скажем так, она у меня уже, можно сказать, на подходе. Так что запустим, посмотрим. А, что у нас тут еще? Ну, у нас еще небольшое обновление. Они вон кошелек немного перерисовали, обновили. Это у меня как бы старый кошель. И тут можно посмотреть все мастерноды. Как видите, мастернод здесь уже... Ёпт твою говорится. То есть уже очень много мастернот подключено. Ну, в принципе, еще на хороший процент попасть можно. И ждем запуска. То есть у них должен появиться, скажем так, запуск по биржам. Сейчас они, смотрю, так вообще активно крутятся. То есть, в принципе, должно все быть отлично. По биржам пролетят, еще по листингам должны пролететь. Точнее, листинг один уже появился. Ждем другие листинги. Ну, смотри, комьюнити у них такое шустрое, на месте не сидит. То есть, в принципе, проект живет. Не, ну вот это, конечно, вообще интересно, так вот они разыгрывать. Но почему они туда здесь написали 5,5 тысяч монет и 5,5 тысяч долларов, когда за одну монету 75 центов? То есть это уже меньше получается. Ну, это у них как SEO-шка, выходит. Я не знаю, зачем они его назвали как SEO. Потому что, в принципе, это как бы есть нода. Немного запутано но мне кажется, это все будет работать нормально. Так что, кому интересно, ссылочки оставлю в описании. Давайте, мужики, поддержите лайком, подписочкой на канал. Если у кого есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. И как я говорил, вся движуха в основном происходит в Discord, так что там можно получить больше информации. Ну а пока у меня на этом все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.